Заправляем рубашку в трусы. Заправьте вашу майку в боксеры. Затем заправьте рубашку в брюки. Брюки будут фиксировать вашу майку. И ваша рубашка будет реже вылезать из брюк.